Два слова хочется сказать о том, как мы активируем руны, если мы наносим их не на себя. Нанесение на себя как бы автоматически предусматривает, что они будут работать за счет вашей собственной энергетики. Но есть еще формы, например, как мы с вами говорили о том, что можно сделать талисман-амулет. В этом случае вопрос активации, освещения, да, то есть запуска запуска программы может быть совершенно различным. А, обычно мы заряжаем тремя видами энергии. Точнее, четырьмя. Первая своей биологической силой. Второй запуск огнем. Землей. Третий вид запуска. И четвертый вид запуска времени. Да, то есть такой вид, вид энергии. Скажу об этом подробнее. А, нет абсолютно никакого никакой четкой инструкции о том, какую формулу, какой стихии, какой силой нужно э, запускать. Это все решается, коллеги, только в процессе практики и очень сильно индивидуально. Бывает, формула работает, когда она вот лежит в целости и сохранности и стоит только ее утилизировать, например, сжечь, закопать. Она прекращает свою работу. Но бывает, коллеги, и наоборот. Написанная формула, сделанный там талисман, амулет, не начинают свою работу, пока, например, не сожжешь формулу на огне, не осветишь ее землей. А есть формулы, которые работают только в процессе времени. То есть, вот пока оговариваешь кусок времени какой-то да, и выделяешь объем времени, они работают. Как только время это заканчивается, все. И опять же, не, Рунам невозможно приказать, это самодостаточная система, это можно только проверить, вот точно знать, как сработает у тебя. У меня например, были сколько случаев, когда работаешь какую-то формулу, да, написал ее, никакого эффекта вообще, ни те крику, ни те писку, ни те визгу, ни организм не реагирует, ни ситуация не реагирует. Вот думаешь, не работает ничего. Сжал в огонь и как оно понеслось, вот, это говорит о том, что в твоем конкретном случае твое сознание является сопряженной со стихием огня и только через призыв стихии огня ты можешь запустить какой-то магический процесс или наоборот, у тебя стихия воды доминирует да, и ты огнем можешь только остановить этот процесс. Да. Это значит, что работает строго по времени. Или, например, то, только, только землей надо вот закопать поглубже формулу в землю. И пока оно в земле находится, оно работает. Как только оно сгниет, там, стукнет и, э, или разложится на составляющие. Да, э, в, в, Силу времени, Вот тогда оно перестанет работать. И, или напротив, только энергия времени, пока ты время в нее вкладываешь, то есть вот она у тебя перед глазами, ты, например, в оговоре, я говорил, что формула работает год никак не меньше и так далее. Вот только так она будет работать. Здесь, коллеги, вам придется методом экспериментов. Возможно, кто-то из вас уже знает свою силу из стихийного факультета или уже работал по активации имунических формул. Кто же нет, вам придется это проверить. Но можно сначала спросить урун. В принципе, это проще простого. Да? Прежде чем активировать формулу, спросить урун, мне огнем ее активировать, мне землей ее активировать, мне временем ее активировать, как мне ее активировать. Руны вам подскажут. Проверьте, попробуйте, в конце концов попробуйте и так, и так, и эдак, и найдите непременно свое.